Может ли у ребенка 11 лет быть анемия из-за того, что его мачеха провела какие-то нехорошие ритуалы по отношению к нему? Никогда. Ритуалы на детей не воздействуют. Мама может воздействовать. Она могла ругаться, могла наказать, могла сказать, теперь ребенок переживает. Вообще я могу сказать, что у вас какое-то противоборство по отношению к этому ребенку. Я хочу вас научить. Дети болеют из-за того, что мамы или какие-либо тети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 плечо, на которое можно опереться. Поменьше претензий.